Если тебя Продумала сто раз и как возвращаюсь Ведь ты так Рассудит, корень, без приломных судей. А то мы горе, мы не с улицы, и мы останемся время рассудим. Может, быть завтра нас также забудут и пусть вскользь ты из не покажь, я знаю, что с тобой сильнее. И я отдельно вирус и сын. Я тебя прошу лишь одного, держи меня. Ты изо всех, как можно, крепче. Я тебя собираю.